Мне хочется думать, что это всего лишь ветер, Привычно шатает дрожащие ночью стекла. Когда попадает, как рыба, в путину в сети, Мой ласковый сон, где мир в уцелевших окнах, Где ямы на трассе, как прежде, за безделье, Где, кроме событий, по телеку есть хоть что-то. И трудно поверить, что было такое время, Когда улыбался, услышав звук самолета. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, Escreve e não assistimos.